Google нас слышит. После негативной реакции SEO-сообщества на новость о предстоящем отключении инструмента проверки структурированных данных, Google решил пойти иным путем и перевести его на схема схема.org. Привет, это Мария и новости SEO. Вместо инструмента проверки структурированных данных специалистам рекомендовалось использовать новый инструмент — проверка расширенных результатов. Многие seo были расстроены этой новостью. В конечном итоге в Google прислушались к обратной связи и решили сохранить этот инструмент, но перенесли его на сайт Schema.org. И вот Schema.org объявила о запуске бета-версии под названием «Валидатор разметки Schema.org». Теперь у владельцев сайтов будет еще одна альтернатива для проверки семантической разметки. Валидатор разметки Schema.org более простой по сравнению со своим предшественником. Его цель – помочь владельцам сайтов понять, правильно ли они используют разметку и предупредить их о возможных нарушениях. При этом он не проверяет контент на предмет соответствия требованиям конкретных сервисов, а призван оценивать разметку в общем. Инструмент русифицирован. Интерфейс оформлен так же, как у бывшего инструмента проверки Google. Благодарим Google и продолжаем пользоваться. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!